Здравствуйте, с вами Руслан Накорнюк из школа боя Уэй. В этом уроке мы покажем тему ⁇ маленькое дополнение к теме ⁇ Инерция в бросках ⁇ Здесь несколько бросков, в которых можно использовать собственный вес тела для более эффективного броска. Я держусь за обороты курточки. Мой партнер старается максимально меня сейчас удержать. И я как будто на качеле, на тарзанке. Вот, делаю такой разгон и вот, прыгаю в ту сторону на колени. А он старается меня удержать. Как на карусели. Да, вот. В одну сторону, да, в другую сторону. Да, и уже только за счет своего веса его уже тянет на бросочек. Я уже прыгаю, такая карусель, но уже с постановкой ноги. Я сейчас прыгаю также в сторону. Вот. И здесь уже пробую выстрелить одну ногу. Если мой партнер открыт, я прыжочек, и эта нога уже пойдет как остановка для его шага. Его вот тогда будет лететь. Сейчас без падения. Раз. Также два. Да. Есть. Партнер может иногда делать уже как бы такой курочек. Делаем раз, да. И два. Следующее упражнение. Это мы уже двигаемся. Он держит меня в захвате, я держу его. И мы уже с движением двигаемся как в бою. И я вот пробую делать этот бросочек не следующее упражнение это подводящее к второму бросочку нашему итак лежу за два отворота и пробую сделать ту же карусель только если в первом случае я бросал как бы носок вперед и Катался, то сейчас я уже бросаю пяточку и мимо своего партнера я пролетаю в ту сторону. То есть, как бы вот сюда лечу. Еще разочек. Он пытается меня удержать силой своей спины. Раз и мягенько сел на колени. Да, довольно тяжело, а мне довольно-таки легко. Следующее упражнение. Я точно так же делаю запрыжечку, но уже выставляю ногу. То есть уже раз и пошла на Естественно, он уже будет падать с легким кулаком. Мой партнер стоит на месте. Я уже двигаюсь, но захват можно менять. Рука в отворот, и я делаю полный, полноценный бросочек. Здесь есть маленькая особенность. Когда я падаю, эта нога во время падения я могу на своей ноге приподнять его. Тогда он немножко жестче приземлится, приземлится на землю. Вот сейчас обратите внимание, первый раз делаю без подъема ноги, он просто упадет вот да. Второй раз немножко приподниму и как бы проведу, чтобы он с большей высоты упал на землю. Там немножко такой идет сильнее хлопок. Следующее упражнение подготовительно к броску пистолетик. Ну, начинаем с того, что э, для начала надо научиться делать э, кувырок вперед со стойки на руках. То есть, стойка на руках и кувырок. После этого, как они делают, ваши ученики, прыжок, стойку на руках и кувырок. Ну, как бы прыжок высоту. Здесь это очень важно для э, самостраховки. Следующее упражнение, это уже непосредственно заход на бросок. Есть несколько вариантов постановки ноги, но ну и потом уже сам бросок. Пока ученики еще как бы, не знают, как будут они падать или ну, будут учиться, мы используем вот такой вот мягкий мат. Первый вариант постановки ноги, броска, это с задней ноги. Вот я стою за счет того, что моя нога ближе к его центру, если я эту ногу убираю, я начну падать. Держать за него, я начну тянуть его на себя. Эта нога сразу убирается в живот. И простенько бросили. Второй вариант. С передней стоящей ноги. Также весом тела на согнутых руках тяну на себя. Как только я почувствовал опору, нога согнутая тянет, тоже убирается в живот. И уже здесь я делаю бросочек через себя. И полетел. Итак, начинаем с позиции, вот я просто стою, мой партнер делает бросочек. Следующий, с передней ноги. Первая ошибка, это когда тянешь за собой, вот, например, ученик падает, и руки прямые. На прямых руках большое расстояние, и партнер может устоять. Потому что вы уже упали на землю, вес ваш уже иссяк. Вот этот потенциал веса, который упал на землю, а он еще стоит. Если руки согнуты, тогда вы ниже его можете наклонить и, естественно, он полетит. Второй момент. Я прыгаю скользь в сторону от своего партнера. Тогда он падает как будто в яму, Если я буду прыгать четко под него в этом случае, то он просто может меня привалить. Следующий момент. Когда прыгаю я и ставлю ногу, желательно смотреть своими глазами, как нога упирается. Потому что по-разному может двигаться. Он может переступить через вашу ногу. Поэтому смотрите, и чтобы эта нога была живая. То есть я. Uh -huh. То есть я сейчас Делаю прием и смотрю глазами Как моя нога будет тормозить Его а, шагающую ногу Вот Раз Чтобы он не переступил Следующая ошибка Пистолетик, броски пистолет Первый момент Тоже на длинных руках Просто упал и прямая нога Не вариант Во-первых, ногу захватится, бьет И вы не потянете его на себя на бросок. Не хватит вот этой веса вашего тела и усилий, чтобы его перебросить. На согнутых руках и согнутой ноге как раз будет то нужное наклон вашего противника или партнера, чтобы центр его тела пошел на ваше тело. То есть я раз и уже здесь он уже контролирует мною. Если я сделаю вот так, он себе комфортно стоит еще поэтому согнутые руки, согнутые нога, и вы садитесь, должны сесть не четко под него, а вот как раз где-то в эту зону, чтобы его потянуло вперед. В чем самое большое преимущество? В том, что не надо много силы, чтобы бросить вашего противника. И вот это использование собственной силы, массы вашего тела, вы можете легко делать довольно-таки хорошие, эффективные броски. Здесь главное знать вот эту технику. Ну, как и, впрочем, во многих бросках. Только здесь еще даже оно, как игровое, имеет такое ощущение. Вот этот полет, как на карусели, и он также здесь хорошо втягивает вашего противника. То есть, меньше усилий, больше эффекта в этом броске. Это, наверное... Самое большое преимущество этой техники. Ну и естественно он довольно таки травматичный для тех, кто не умеет падать, страховаться на мягких или на твердых поверхностях. Так что вот такой маленький фрагмент дополнения к этой теме. Если у вас какие-то будут вопросы, предложения или замечания, пишите в комментариях. С удовольствием прочитаю, отвечу, если вам видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.